Решила приготовить постелу. Вы меня просили поделиться с вами, как я ее готовлю. Для начала нам необходимо ягоды либо фрукты измельчить в пюре. Я вишню уже предварительно промыла, и дети мне помогли очистить косточки. Теперь я буду все измельчать погруженным блендером. Вы можете это делать любым для вас удобным способом. Главное, чтобы масса стала однородной. Я знаю, что некоторые измельчают после того, как проварят, но мне удобнее это сделать сразу. Если честно, я даже не знаю, сколько у меня здесь ягод. Я думаю, что килограмм 5, наверное, точно. Но тут не принципиально количество ягод либо фруктов, так как просто получится либо больше, либо меньше постелы. У меня получилась однородная смесь, и теперь необходимо ее довести до кипения, уменьшить огонь и уваривать практически в два раза. Можно уваривать меньше, но тогда время на просушку займет больше. Тут уже по вашему желанию. Я сначала буду уваривать без сахара, сахар добавлю в конце варки. И опять же количество сахара тут ориентируйтесь по своему вкусу я например когда готовила из сладких яблок то я сахар не добавляла вообще или из груш когда делала или еще делала слива с бананом если у вас сами по себе сладкие фрукты либо ягоды то естественно сахара требуется меньше проварю после закипания может быть минут 30 и потом также отключу оставлю на ночь пока она будет остывать лишним жидкость также испарится и затем завтра уже окончательно ее уварю и буду рассылать на протвене. Уваривать естественно необходимо без крышки для того, чтобы лишняя жидкость могла свободно испаряться и не забывайте периодически помешивать для того, чтобы смесь не пригорела. И конечно лучше использовать кастрюлю с толстым дном. У меня пюре для пастилы уже немного уварилось, оно у меня остыло и теперь я хочу добавить сюда сахар и поставить опять на огонь. Для начала я добавлю стакан сахара, так как все-таки вишня это достаточно кислые ягоды, и совсем без сахара будет невозможно обойтись. И затем буду уже пробовать и при необходимости сахар добавлять. Сейчас я перемешаю, поставлю на огонь и доведу до кипения. И затем горячим буду разливать на противень, застеленные силиконовыми ковриками, для того, чтобы затем было проще пастилу отсоединить от самого противня. Попробовала сахара недостаточно, добавлю еще 100 грамм. И затем, как сахар растворится, попробую еще раз. При необходимости сахар добавлю. И выкладывать на противень необходимо где-то 5-7 мм, не больше, для того, чтобы она хорошо могла просушиться. Сушить можете на солнце, можно при комнатной температуре, но я буду это делать в духовке при температуре где-то 50-60 градусов. Затем буду проверять на готовность нажатия. она должна не прилипать к пальцу и быть упругой. Кстати, если хотите, можно сюда добавить и корицу, можно добавить ванилин, можно добавить еще какие-то другие специи для придания новых ароматов. И можно также смешивать ягоды и фрукты по вашему желанию для получения новых вкусов. Если не хотите добавлять сахар, то можно, например, смешать вишню с какой-нибудь сладкой ягодой Либо сладким фруктом Например, из вишни и банана Будет также очень вкусно Ну вот моя пастила уже готова При нажатии пальцем она не должна к нему липнуть И быть такой немного как бы эластичной Теперь мне необходимо ее снять с коврика Разрежу и отправлю на хранение. Я обычно храню вот в таких стеклянных банках. Она хранится хорошо, ничего с ней не происходит при условии, если вы ее хорошо подсушили. И видите, от силиконового коврика она достаточно хорошо отделяется. И можно еще приготовить вкусное лакомство на основе этой пастилы. Взять ее, смазать медом тонким слоем. Посыпать рублеными орехами, скрутить, нарезать на порционные кусочки и будет такое вкусное лакомство. Ну вот смотрите, она эластичная, можно скрутить в рулеты. Я, пожалуй, разрежу пополам и буду хранить ее таким образом. Потом, когда мне захочется, сделаю такой вот десерт с медом. Ну вот просто складываю и перекладываю в банку. Если хотите, можно скрутить рулетом, нарезать затем на кусочки и хранить так. Иногда, когда снимаешь постелу, она с обратной стороны остаются такие как бы немного влажные кусочки. Тогда ее необходимо еще будет досушить. Можно это сделать при комнатной температуре, а можно для ускорения процесса отправить в духовку. Неудобнее просто нарезать на такие прямоугольные кусочки произвольного размера. Ну или же, если хотите, можно каждый кусочек свернуть рулетиком. Ну или можно большой кусок свернуть рулетом и нарезать его уже потом порционно. Очень вкусный и полезный десерт готов. Попробуйте, я надеюсь, вам понравится. Всем пока-пока, увидимся с вами совсем скоро.